Всем привет! Это Форум Свободной России. Я Алина Винтер. И сегодня у нас в гостях либертарианец, лидер движения гражданского общества Михаил Светов. Здравствуйте, Михаил. Да, здравствуйте, спасибо, что позвали ответить. Я предлагаю разделить нашу сегодняшнюю беседу на два блока. Первое это обсуждение актуальной повестки, и второе подведение своеобразных итогов года. Все-таки Новый год. И, наверное, хочется подытожить, что было. Год был тяжелый, к сожалению, 2022 обещает быть труднее, но с той реальностью, которая нам дана, все равно нужно работать, не бывает конца истории, всегда вот, когда слышишь панические настроения, все посыпают голову пеплом, говорят, все кончилось, нет, все только начинается, потому что вот история так устроена, что она всегда только начинается, и нужно пытаться работать в тех условиях, в которые мы поставлены, хотя условия, конечно, непростые. Да, я думаю, это отличное вступление. И первый вопрос, немножко уже грустный. На днях Путин внес законопроект, который расширяет перечень, перечень оснований для лишения гражданства. Там добавились наркотики, там преступления против государства, ну, в общем, множество таких преступлений, помимо существующего сейчас терроризма. Как вы думаете, вообще зачем это все делается? И второе, как вот сам институт прекращения гражданства, считаете ли вы, что это нормально, или все-таки гражданин ваш, и там, условно несите за него ответственность? Абсолютно непонятно, как это будет выглядеть с точки зрения законодательства, потому что э, получение гражданства, конечно, если оно не, не получено путем обмана органов, которые его выдают, э, это да, абсолютно, беспрецедентный, э, э, абсолютно беспрецедентная такая идея, такого не существует нигде в мире. И сейчас уже Алексей, Александр Хинштейн, да, Александр же, он э, высказался с идеей о том, что вот нужно вообще отнимать паспорта еще и оппозиционеров, у тех, кто его получил при рождении, это их единственное гражданство, это вообще какая-то абсолютно дикая история. Мы такого никогда не видели. Зачем это делается? Потому что могут. Это, к сожалению, универсальный ответ. Вот каждый раз когда хочется спросить, почему они это делают. Да, правильный вопрос не почему, да, правильный вопрос не зачем, а правильно, а что им за это будет? А ничего им за это не будет. Значит, могут. Будет хуже. Да? Это вот часть той реальности, которую мы получили в 2021 году, когда было зачищено все гражданское общество, была зачищена вся оппозиция в России. И власть почувствовала полную вседозвольность. И этой вседозвольностью сейчас пользуются. Почему? То есть, Почему по сути, нет? У них, вот, у у них да, у сейчас задать. в планах э, убрать еще какую-то часть людей из состава граждан, условно. То есть это же не просто так они внесли законопроект конечно, ну, мы увидели в прошлом году, ну, в этом уходящем году, как начали депортировать людей, которые участвовали в митингах, например, там, с, или, или там, участвовали в гражданской жизни страны, да, как произошло с Идраком Мирзелезаде, как произошло с Печенькой, кстати, как раз был сторонник и друг Либертарианской партии. Вот все эти ситуации, это вот что-то, что появилось нового в этом году, и в следующем году будет еще что-то новое. Это что-то новое, что начнут отнимать паспорт у тех, кому вы. Выдали, например, за последнее время. Абсолютно ничего удивительного, потому что нет никаких способов сопротив... противодействия этому сейчас. Угу. Переходим тогда к другому законопроекту, так быстренько, активно. Видимо, власть к концу года решила выполнить какой-то минимум. И следующий законопроект — это об ужесточении контроля за оборотом оружия. Согласно документу ФСБ будет проверять, вынашиваемые намерения на совершение преступлений и это будет являться основанием для отказа выдачи лицензии на оружие и вот понятно для чего они это делают но как вот вообще эта формулировка как можно проверить вынашиваемые намерения это вообще что а, ну, на самом деле, как раз а, очень легко. И у нас уже в практику также вводятся а, законы, которые требуют до, от человека доносить на людей, которых потом а, за, начинают заподозривать в организации какого-то теракта. Вот последняя новость об этом как раз была, что кого-то начинают судить за то, что он не донес. А, это... Как бы изменение законодательства как раз в этом ключе. Но еще раз, мой как бы основной тезис, он будет единым относительно всех вопросов вот про такие законы. Во-первых, они это делают, потому что могут. Во-вторых, единственная задача — это просто максимально создать условия для того, чтобы можно было наказывать без объяснения причин или какого-то серьезного объяснения причин всех, кто доставляет власти хоть какой-нибудь дискомфорт. И для этого сейчас подгоняется законодательная база. То есть для этого была такая практика, где она не сходилась с законом до конца. То есть человека сажали, но сажали иногда напрямую в разрез с законодательством. А сейчас законодательство будет такое, что позволит посадить кого угодно. Очень удобно. А вот, ну, вы говорите, да, в разрез с законодательством, что пытаться подгонять, но по факту же сейчас можно любого там за экстремизм схватить, там, условно, где-то что-то сказал, где-то написал. То есть зачем прям так наглядно уродовать закон? Можно же использовать а универсальные менее, статьи. Это... Можно, да, но это менее изящно. Вот у нас есть дело Юра Хованского, которое, конечно, для власти очень неприятно выстрелило, вплоть до того, что Юру Хованского вот сейчас ему изменили меру пресечения. Потому что когда у вас террористами становятся б -б -б блогеры да, за песню, которую они 10 лет назад спели, это наносит медийный репутационный урон в том числе стране, в том числе и за ее пределами. Можно, конечно, говорить сколько угодно о том, что путинской номенклатуре на это абсолютно наплевать. Им, разумеется, на это абсолютно наплевать. Но если это сделать можно каким-то образом нивелировать, то почему бы ее не, не нивелировать? Выставлять абсурдность преступления Юры Хованского гораздо проще, чем выставлять абсурдность, например, человека, которого посадили за то, что он не донес на террориста, например, или за то, что он не донес о том, что кто-то там его сосед вынашивает планы о приобретает оружие для совершения преступления. Да? То есть, такие, чем больше вам приходится уходить в какие-то детали для того, чтобы объяснить чью-то невиновность, тем э, комфортнее для власти. Потому что в эти детали никто не любит погружаться. А погружаться в детали, был человек террористом или нет, гораздо проще. Да? Вот очевидно, что Юр, Юр Хованский не террорист. А доказать, что Юр Хованский не пособник там, террориста, который не донес, э, вот это гораздо труднее. И мы э, видим... Э, так, что такие нюансы медийно, они играют значительную роль. Угу. Ну, я думаю, можно перейти от законопроектов уже к практике. А, ликвидировали мемориал. А, куча да. СМИ, признанные на агентами, и физлицей, и организации. А, что нам ждать? То есть кого еще ликвидировать? Вот следующие шаги власти, условно, три шага. Что, что им еще остается делать? Они зачистили уже да, более? Они да, будут... Сейчас закончат окончательно с политическими, придут за неполитическими. Это уже началось. Начались гонения, я как, уже, как ранее упомянутого Юру Хованского, так и на Моргенштерна, на культурных деятелей каких-то. Мы увидим еще большее расширение пространства политического с точки зрения власти. То есть политическими станут, окончательно станут шутки, окончательно станет стендап, окончательно политическим станет блогинг и начнут преследовать уже за это, потому что блогеры, наверное, станут врагом номер один. Вот в этом я совершенно... Не сомневаюсь, но вот просто чтобы, может быть, вашей аудитории было понятно, это уже на самом деле не совсем политические вопросы, потому что в отсутствии рычагов противодействия власти, в отсутствии гражданского общества, все вот это, оно может как снежный ком на наших глазах нарастать очень быстро, и все, что нам останется делать, это разводить руками, говорить как плохо, но, к сожалению, ключевые события, они вот произошли в этом году, и в следующем году мы будем просто от... огребать, к сожалению. Ну, можно сказать, что власть не чувствует никаких пределов? Вот они думают, что они могут дойти до конца, а этот конец, это, не знаю, истребление там людей, репрессии, вот где какой-то тормоз? Ну, ага. вот тормоз здесь есть только какой-то собственный в голове Владимира Путина, да, и есть ли он, это большой вопрос. Но никаких системных тормозов, конечно, абсолютно не осталось, и в этом смысле все может катиться очень, очень далеко и долго. Прогноз пессимистический. Угу. Ну, вот как раз к теме прогнозов, думаю, можно перейти к итогам года. Такие несколько вопросов. А, на ваш взгляд, какая самая большая ошибка оппозиции в этом году? — Ошибок было много, к сожалению. Ну, наверное, самое главное — это то, что Алексей Навальный вернулся так, как он вернулся в январе месяце. Это все была такая большая жертва, которая не принесла тех политических дивидендов, на мой взгляд, на которые Алексей Навальный рассчитывал. Я не ставлю крест на его карьере ни в коем случае. Я думаю, он еще свое слово скажет просто это не произойдет в ближайшие годы. Это произойдет уже в какой-то другой России, которая будет выглядеть совершенно иначе. Поэтому, наверное, моя, его главная ошибка заключалась в этом, потому что та роль, которую и его структуры играли в России в начале 2021 года, в конце 2021 года они, конечно, играть перестали. Но если говорить о каких-то более серьезных ошибках, то скорее в, в, с его возвращением вскрылись те, все те проблемы, которые гражданское общество наживало предыдущие годы и сейчас да, остается снова повторяю только разводить руками, потому что никаких ресурсов сопротивляться сейчас у общества нет. А как вы думаете, он должен был вообще не возвращаться или вернуться позже? Вот как вся эта структура ну, должна мы, быть? Мы, мы, так, мы так входим уже в, в пространство спекуляции, разумеется. Я считаю, что возвращаться... Он не мог не вернуться, но он точно совершенно мог вернуться умнее, он мог вернуться как минимум под выборы, когда напряжение, напряжение все-таки было немного больше. Алексей Навальный это был человек с хорошей такой политической чуйкой, и, возможно, он, оставаясь на свободе, мог как-то иначе переиграть вот всю эту историю. С мы видим, что сейчас главное протестное настроение страны, оно абсолютно не используется его командой, абсолютно с этими людьми не идет никакого разговора, хотя, казалось бы, да. Вот у нас есть группа, часть населения, значительная часть населения, которая выступает против политики государства, которая не боится выходить на митинги, это же фантастика, да, и никто не пытается с ними разговаривать, вместо этого от лица оппозиции а, в их адрес а, льются ку куда, такие же про проклятия, если не большие проклятия чем на них льются с, с экранов государственного телевидения. Вот, мне кажется, это ошибка, тоже, которую Алексей Навальный бы не, по, не допустил, если бы оставался на свободе, когда эти события начали происходить. В его команде людей, которые бы это прочувствовали, как-то не оказалось. В первую очередь, мне кажется, дата... Мог ли он себе позволить не вернуться? Мне кажется, в собственной голове он себе позволить этого не мог. Но это точно можно было сделать умнее. Но снова, да, это уже история, и мы сейчас занимаемся спекуляцией. А самый кровавый поступок лично Путина? В этом году или да, в Да, в этом году. В этом. Я, я, возможно, он еще впереди. Год не закончился. Ну да, еще целый а. день. Ну, я небольшой а, сторонник вообще выражения там, кровавых а, поступков а... Мне кажется, нужно меньше Путина обличать и больше думать о том, как его победить, потому что в обличении нет никакого смысла, когда ты бессилен. И беда наша с вами и гражданского общества, что у Путина в этом году было значительно меньше совершено ошибок, политических, тактических, я имею в виду, чем их совершило гражданское общество, чем их совершили люди, которые ему сопротивляются. Поэтому Путин победил, а мы проиграли. И мне кажется, вот гораздо... Вообще полезнее думать о том, да как вот, таких ошибок больше не допускать, а как оказаться в положении победителя вот, так, при такой конкуренции. Поэтому кровав. Ну, просто немножко не моя риторика. Да. Uh -huh. Uh -huh. А самый, там, скажем, антиправовой закон, который был принят в 2021 году. У них столько было принято, что даже как-то -сложно, uh -huh. <laughs> сложно выделить какой-то один. Uh, ну, конечно, в проблема не в, не в практике да, то есть начали работать законы, которые не работали таким образом ранее. Это, конечно, законы об иноагентах. Это то, что сейчас было абсолютно военизировано. И сейчас а, иноагентами признаются просто все подряд. Это нанесло наибольший урон обществу. Вот мы только что обсуждали мемориал. А это и закрытие а, практически всех независимых СМИ. А мы потеряли медиазону. Медиазона при была признана а, иноагентом. Она продолжает функционировать. Но мы понимаем, какие ограничения это налагает на их деятельность. А, вот если говорить об уроне, который который Путин нашел, то урон, основной урон находится не, э, в, э, не в законах, а в практике. Да? И вот э, эту практику мы сейчас наблюдаем. Угу. А сделали ли что-то хорошее власть в этом году? Хорошее? Да. Ой, э, что хорошее-то в этом году произошло? Да ничего хорошего в этом году не произошло. Мне кажется... Э, Всегда может быть хуже. То есть, вы, Когда вы задаете такие вопросы, вы подталкиваете к, к рассуждению, да, что власть не сделала такого плохого, что могло бы быть еще хуже. Ну вот электронные паспорта в России пока еще не ввели, да? и слава богу. Но как бы, вполне возможно, введут в следующем году. А что мы все, там, оппозиция, общество, можем сделать в 2022 году, чтобы как-то повернуть ситуацию? Или вот уже ни, ни, чудо не произойдет, условно, в 2022 году мы ничего не можем сделать? Нет, чудо, на мой взгляд, чудо всегда может произойти, но это чудо не совсем в наших руках находится сейчас. В 2022 году мы должны быть смелее, смелее мы должны быть отважнее, мы должны перестать... Я сейчас немножко опять свою точку зрения здесь продвину, наверное, может быть, это и корректно. Мне кажется, нужно меньше выдавать желаемые за действительное. Вот эти все разговоры о том, что Путин что-то боится, о том, что он топчет ножками, да, топочет, о том, что, значит, вот у него истерика, это все слушать невозможно абсолютно. Я не понимаю, почему эти тезисы никак не уйдут в прошлое. Потому что Путин побеждает, но побеждает не просто так. И самое худшее, что мы можем сделать, это недооценить своего противника. Если нам постоянно кажется, что Путин боится, но мы не боремся, значит, в полную меру против него. Потому что если он боится, значит, все, что мы делали до этого, что привело его в положение, страха, да, было правильно, это очевидно не так. А, поэтому а, мое напутствие на 2022 год посмотреть правде в глаза, посмотреть а, правде в глаза о том, в каком состоянии находится общество, да, в каком положении оно по отношению Путина Путину на, к, находится, в каком положении Путин относится по отношению к обществу и что это все это значит. Путин нас сейчас не боится и пока мы не признаемся себе в этом, мы не начнем совершать шаги в сторону того, чтобы все-таки, может быть, его чем-то испугать. Вот это мое главное пожелание на будущий год, больше быть, смотреть правде в глаза, в том числе неудобной правде в глаза, для того, чтобы корректировать собственные поступки, потому что если этого не делать, ну, мы постоянно будем находиться вот в этом странном э, состоянии, где вроде бы власть нас 20 лет уже боится, да, но как-то э, бежим из года в год э, мы. Это неправильный подход, мне кажется. Я вот в этой части полностью согласна, и сама часто об этом говорю, пишу в соцсетях, но я очень часто встречаю контраргументы из разряда, если сейчас людям вот так прямо вывалить весь этот ужас, сказать, что никто не боится, то у людей пустятся руки, и они не будут делать даже того, что сейчас делают, потому что придет полная апатия, вот как с этим быть? Ну, я с этим просто не согласен, потому что для того, чтобы начать бороться, нужно вообще понимать, против чего ты борешься и какую он для тебя угрозу составляет. Это попытка какая-то такая обмануть людей, сказать, что Путин не так страшен, как он есть, для того, чтобы они совершили ошибку, вышли на улицу им потом дубинкой по голове э, дали, и они после этого к вам вообще больше никогда не прислушались. Но мне кажется, это такая дешевая манипуляция, которая явно не приведет э, к желаемому эффекту. А, нет, нужно, не нужно, с одной стороны, делать из Путина демиурга, это тоже такой же человек, который способен на ошибки, и этим нужно пользоваться. Но не нужно принижать положение Путина сегодня я имею в виду там, его политическую экспертизу, если угодно, относить того, как сохранять власть. Да, Она большая. И он ошибок, опять же, совершает, как я уже сказал, меньше, чем их совершало гражданское общество последние годы. Если мы с этим не будем считаться, то мы просто никогда не выработаем стратегию, которая все-таки будет способна его испугать, которая будет способна его победить. Потому что, как если ты постоянно на грани победы находишься, да, значит, у тебя нет инициатив исправлять собственное поведение как-то. Мне мне кажется, все-таки э, стоило, бы, стоило бы собственной стратегии тоже пересмотреть вот, в свете происходящего. Mm, это еще такой один, скажем, не очень удобный вопрос, в целом для оппозиции, yeah. наверное. Но вы как-то его уже задевали, слышала о ваших выступлениях, и, наверное, для зрителей будет интересно это услышать. Очень часто оппозиция говорит, что вот Запад, Европа ничего не делают, вот они должны как-то Путин это подвыкинуть, уже как-то вот если бы они нам помогли, мы бы уже его убрали. И это прям слышно со всех сторон, там санкции давайте вводите, там первое, второе, пятое, но по факту же... Если сам народ ну, ничего не делает, то почему там Европа, как она будет вмешиваться, плюс для Европы и Америки деньги, России, да, это деньги, это бизнес, вот как вы все-таки считаете и почему? Конечно. Во-первых, Европа и Запад нам ничего не должен. У Европы Соединенных Штатов абсолютно свои политические интересы, свои политические цели, которые для них куда более приоритетны, чем освобождение русского народа там, от путинизма. И мне тоже удивительно, что огромное количество людей победу по гражданского общества России связывает с соседними странами. Во-первых, это так никогда не работало. Во-вторых, разумеется, соседние страны всегда будут руководствоваться собственным интересами, Даже когда они помогают нам, это необходимо, там, как нам, я имею в виду, какой-то части гражданского общества, все равно необходимо это держать в голове, что они помогают не потому, что они такие добрые хорошие, а потому что это по какой-то причине в их интересах находится. Что касается... Прямо сейчас, вот перед началом нашего эфира, я прочитал, что один из отравителей, у Марии Певчик в твиттере, что один из отравителей Навального сейчас тусуется в Оксфорде, да, в туристической какой-то поездке, то есть даже визы продолжают выдавать людям, которым, казалось бы, уже ни в коем случае этого делать нельзя. У Запада свои интересы, и связывать св... победу гражданского общества России с помощью Запада – это ну, просто абсолютно грандиозная, тотальная ошибка, и мне удивительно, что ее люди продолжают совершать удивительно, что люди продолжают ждать чего-то от Запада, там, где Запад сегодня абсолютно парализован собственными внутренними проблемами, и ничего Путину противопоставить не может. Почему Путин так хорошо играет сегодня свою руку в, в международной политике, хотя, казалось бы, у него нет никаких серьезных козырей, потому что он свои карты готов использовать, Запад, с одной стороны, обладая вот всей большой силой, абсолютно не готов идти на открытую конфронтацию за по каким-то вопросам, которые для них не являются стратегически там тот же самый вопрос Украины, он, очевидно, для Запада не является стратегическим. И Байден э, прямым текстом заявлял, что не будет в США вмешиваться в случае войны на Украине. Европа сказала то же самое, что не будет она вмешиваться. И до сих пор люди сносятся сносят, с этой идеей, что Запад, нам, что Запад нам поможет Украине. Да не поможет он, конечно, на Украину наплевать. И чем дольше Украина э, находится под этим мороком, что ее кто-то защитит от соседа, тем дольше она будет совершать те же самые ошибки, да, и тем больше, тем, тем дольше она не будет способна реформироваться, потому что она просто парализована с одной стороны страхом, а с другой стороны уверенностью, что ее кто-то должен спасать. но Никто не должен. Спасение утопающих — это дело самих утопающих. Что вы находитесь в России, что вы находитесь на Украине, что вы находитесь где-то еще. Так работает политика, к сожалению. Но вы сказали, что это неудивительно. Почему неудивительно? Кажется, что какие-то истины. Вот вы сейчас прям это все растолковали. А почему все-таки неудивительно, что люди ждут? Даже оппозиция ждет не только рядовой, там, простой почему активист. Этого, почему этого ждет какая, значительная часть оппозиции, для меня была загадкой на протяжении последних многих лет. Я не понимаю. Это либо глупость, либо измена, как в известной цитате было. И я в зависимости от настроения склоняюсь только к одной, другую версии почему общество на это рассчитывает часть какая-то там незначительная, на мой взгляд потому что очень не хочется делать грязную работу своими руками хочется, чтобы пришел, значит, такой большой спаситель, да, и все сделал за себя но это, еще раз повторю, ну не работает так, я понимаю, почему такие желания есть, хочется ничего не делать и что все было, но так не бывает без того, чтобы э и пойти на личный риск и без того, чтобы э самому устроить собственную страну, ничего никогда не устроится. Никакой Запад, никакое западное там, э, вмешательство России не поможет. Ну, я думаю, мы все полно обсудили подвели итоги. Может быть, они не очень хорошие, но надеюсь, что это станет стимулом активизироваться и как-то осознать и принять, что все не так хорошо, как хочет казаться нам. Но тем не менее. Спасибо вам за разговор, за беседу. С наступающим Илья новым я годом. Была, я да. прошу прощения. Наступающим годом всех! Да, Россия будет свободной, но она будет свободной только если вы за это начнете бороться. Да, всем пока.